Принесешь одеяло из дома. Не вопрос. Надо колесо еще подвесить. Там вон есть покрышка. Зачем колесо? Ну кататься также. Как в люльке, да? Максим! Ты что творил то Посмотри на себя. Ничего страшного. Ага, кто стирать-то будет? Отойди, воткнется в тебя. Папа, это мягко же. Вдруг она слетит? Нет, слетит. Максим. Отойди, пожалуйста, Максим. А сейчас он должен быть. Да еще рано, еще не прошло три минуты. Нет, спасибо, Ваня, Кич. После его он. После няки, он. Игорь, А после Егора я. А ты по... повн, ты синий. А потом я. Ну что, после меня? А кто у вас последний смотри? Да. Вот я посмотрею.